Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. В этом видео я вам покажу два крана. Один новый, он сразу платит в BNBшке на крипто кошелек FaucetPay. И второй кран TronPick. Я с него вывел Сатоши. Сейчас вам покажу, что все пришло. Вывел я с него 18.79 тронов. Переходим к первому крану. Регистрация здесь простейшая. Переходите в свой FaucetPay. В раздел депозит копируете кошелек bnb вот он у вас находится переходите на кран вставляете и здесь можно зарабатывать каждую минуту от 550 сатош BNB до 750 сатош каждую минуту и чтобы здесь зарабатывать вам нужно нажать кнопочку Требовать. разгадать здесь Капчу, пилот, антикапчу и подтвердить капчу. И посетить спонсорскую ссылку, чтобы получить Сатоши. Как вы прошли спонсорскую ссылку, она несложная, мы получили вот 737 сатош на FaucetPay. Перехожу на Faucet Pay, главная страница, и как видим, вот 737 BNB я получил, также я получил с этого экрана еще 603 BNB, кран платит, кому он интересный, ссылка в описании. Переходим к второму крану, я недавно снимал видео -обзор по данному крану, и вывел я здесь вот 1879, платеж завершенный. Перехожу на биржу Binance, вот 18.59 мне пришло, комиссия там 0.2 трона completed, данный кран он платит. И хочу вам показать еще вот такую штуку, на этом кране можно зарабатывать каждый час, если у тебя уровень камень 0.205 TRX, ну, можно его увеличить. И вот когда мы перейдем в раздел «Мои рефералы, партнеры», мы здесь видим человек уже вот, У него уровень бронза Он сыграл вот 56 673 игры И увеличил свой уровень Таким образом у него сбор сейчас На третьем уровне И составляет он 0.02 TRX Ежечасно Чтобы здесь зарабатывать Вам нужно здесь пройти регистрацию И пройти вот Несложную капчу когда мы проходим вот эту вот капчу, мы зарабатываем в Сатошике. Нажимать требовать. И так мы можем каждый час. Также здесь есть раздел депозит. Если вы хотите здесь поиграть, можете привести сюда Сатоши и поиграть в игры. Раздел от выплаты есть. Вот, кстати, моя выплата. Вот это она завершенная. От люди выводят. Вот такие суммы. В общем, друзья, данный кран платит. Кому он интересный, ссылку я оставлю в описании. Всем вам желаю хорошего дня. И всем больших заработков. Всем пока.